Гуманитарная помощь от студентов Казанского федерального университета. В Республиканском центре крови национальный день донора. Елабужский институт Казанского федерального университета вновь радует научно-образовательной конференции. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. В Мультимедийная студия Российского общества знаний в Казанском федеральном университете состоялось открытие полуфинальной серии мероприятий Лиги лекторов. На открытии полуфинала присутствовал победитель первого сезона Всероссийского конкурса Лига лекторов, магистрант Института международных отношений КФУ и директор фонда развития КФУ Ильнур Хазипов. 50 лучших лекторов получат поддержку Российского общества знаний в создании, развитии и продвижении просветительского контента, а также доступ к комплексной образовательной программе. Россия возобновляет лунную программу. Все подробности в нашем следующем сюжете.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 Добро всегда возвращается, и этим принципом руководствуются студенты Казанского федерального университета, решившие стать донорами. Подробности в следующем сюжете расскажет наш корреспондент. С одной стороны, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и не имеет противопоказаний. Но с другой стороны, стать донором может только тот человек, кто готов встать пораньше и потратить свое время, чтобы спасти чью-то жизнь. И таких людей в республиканском центре крови сегодня довольно много. 20 апреля в Республиканском центре крови с раннего утра праздновался Национальный день донора. Совместно с автономной некоммерческой организацией «Добрая Казань» при поддержке сообщества доноров крови, благотворительного фонда «Татнефть» и приволжского регистра доноров костного мозга, волонтеры Добровольческого центра Казанского федерального университета провели благотворительную донорскую акцию. Там участники смогли сдать кровь в комфортной обстановке, познакомиться с единомышленниками и получить памятные сувениры. Конечно, главная цель этой акции – это популяризация добровольного донора донорства крови. В нашем университете донорское движение достаточно хорошо развивается. У нас много различных мероприятий в этом направлении. Ну и, конечно, мы не могли остаться в стране от одного из главных праздников, главных дат и э, приурочили нашу акцию к, этому, к этой дате. Перед тем, как непосредственно сдать кровь, донор заполняет анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и образе жизни. После донор сдает анализ крови из пальца в лаборатории. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина донора, а также другие показатели крови. От результатов этого анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором. Далее он отправляется к врачу, который осматривает его, изучает анкету и принимает решение о допуске к сдаче крови. После следует донорский завтрак. Черный чай с большим количеством сахара и печенья. Только после всех вышеперечисленных процедур донор отправляется в кабинет переливания. Любая человеческая жизнь, она важна и донорство именно помогает продлевать эту жизнь. Хотелось бы сказать то, что если у человека есть определенные мифы, если есть определенные мысли о том, что донорством заниматься не стоит и что это не полезно. Пускай он обращается в центр КФУ, мы развеемся все эти мифы и докажем, что сдавать кровь не страшно, сдавать кровь здорово и полезно. Кроме того, волонтеры-медики провели познавательный квиз, где все желающие смогли получить подробную информацию о донорстве костного мозга, а также вступить в регистр доноров костного мозга. Напомним, что проект «Регистр доноров костного мозга» функционирует в Казанском федеральном университете с 2017 года. Надежда Дик, Александр Кузнецов. Универньюз. Археология, цифровизация образования и психология. Это и многое другое обсудили в рамках 53-й научно-образовательной конференции студентов в Елабужском институте КФУ. Подробности далее. 53-я научно-образовательная конференция студентов стартовала в Елабужском институте КФУ. По традиции студентов поприветствовала Елена Мирзон. Директор института рассказал о перспективах научного развития Казанского федерального университета в рамках государственной программы «Приоритет 2030». С докладами выступали студенты, которые победили в конкурсе на лучшую исследовательскую работу. Были затронуты актуальные темы цифровизации школьного образования. Также речь шла об отражении психофизиологических нарушений подростков в мировой художественной литературе. Обсудили достижения в области краеведения и археологии. Я не первый год участвую в научной конференции, но в этот раз это было наиболее волнительно для меня стоять здесь на сцене, рассказывать о своей теме всем присутствующим. Для каждого студента, который занимается научно-исследовательской деятельностью, важно то, что институт... В числе преподаватели отмечают актуальность наших исследований и отмечают то, чем мы занимаемся. Хочу сказать спасибо большое нашему институту и моему научному руководителю Башковой Галине Николаевне за то, что они поддерживают нас на этом тяжелом пути. Итоговая научно-образовательная конференция студентов продлится в течение всей этой недели. Студенты Елабужского института представят результаты своих исследований в 53 тематических секциях. Юлия Семенова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Правком сотрудников Казанского федерального университета обратился к руководству ВУЗа с предложением организовать благотворительную акцию по поддержке беженцев с Украины. Сотрудники, желающие к ней присоединиться, могут перечислить средства в размере суточного заработка в пользу вынужденных переселенцев. Ректорат инициативу одобрил. Это действительно акция, во-первых, она благотворительная. Во-вторых, каждый принимает решение самостоятельно, исключительно для себя, как он к этому относится и готов ли он пожертвовать какие-то средства. И я думаю, что в общем -то, наша задача оказать максимально возможную поддержку. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол на тему трансформации центров карьеры. В рамках мероприятия были затронуты три вопроса. По итогам было озвучено расписание программы обучения. Первый – это самотрансформация. О позиции Министерства науки и высшего образования по этому вопросу. Как должен этот процесс происходить? Второй вопрос был презентация акселерационной программы Минобрнауки по обучению сотрудников.